Приветствую вас, друзья! Сегодня мы будем рассматривать, ну, как пройдут, вообще, какое будет настроение царить в момент Нового года. То есть, его окончание 2022 и начало 2023. -го. Конечно же, мы все находимся уже в предвкушении, что бы ни происходило в жизни у каждого, все равно каждый наполнен какими-то очень приятными, позитивными эмоциями, в ожидании чудес, в ожидании чего-то лучшего. Хочется, чтобы уже побыстрее этот сложный год закончился, а новый принес нам в нашу жизнь какие-то очень новые радостные события. Ну, если говорить в общем, то с 29 числа Меркурий по астрологическим аспектам становится ретроградным, а это как раз благоприятствует тому, чтобы встречаться со старыми друзьями, с теми людьми, которых вы давно не видели, но хотели увидеть, Просто закончить какие-то старые дела. И до 18 числа у вас будет время все аккуратненько и не спеша закрыть. И затем уже стартовать с новыми проектами. Также 31 декабря год завершится соединением Венера-Плутон. Это очень крутое соединение. Оно, как правило, несет какие-то очень важные события в личной жизни, в чувственной сфере и в финансовой сфере. Кто-то получит какие-то неожиданные подарки, у кого-то будут крупные приходы сумм, Сум, а кто-то просто ну, очень сильно влюбится или воспылает страстью к какому-то человеку. И Большинство все-таки этот день, он принесет радостную встр... радостные встречи, крупные расходы, ну как крупные расходы, так и доходы. Денег будет не жалко. Будет интересно поговорить на какие-то очень серьезные темы, загадать желание о чем-то задуматься. И вот вы знаете, вот это вот коллективное... Просьба о чем-то очень главном, она действительно может сбыться. И тут еще на помощь придет и Луна, которая будет в Тельце в Новый год. Она также создат атмосферу, когда хочется и вкусно поесть, и качественно, и расслабиться, потому что Луна в Тельце, она находится в своем месте, и она очень любит присыщаться всем тем, что нравится, насыщаться, любит получать удовольствие, может создать благоприятные изменения в отношениях и не жадничать на подарки, на угощения. Тут еще и добавляется Нептун, который продолжает идти по рыбам. И он очень силен в этом знаке. И он будет помогать совершать чудеса вместе с Ураном. Поэтому смело загадывайте желания. Вполне возможно, что они у вас исполнятся. Особенно это будет актуально для представителей земных стихий. Это рыбы, раки, скорпионы земных и водных, и Козероги, тельцы и Девы. Ну, с учетом того, что соединение Венера-Плутон будет, и, и Луна будут в земных знаках, а эти стихи очень хорошо сочетаются с, со, своим, со своей стихией земной, также и с водной. Поэтому для них, для представителей этих знаков, будет эти приятные соединения планет, работать очень-очень сильно. Но это не значит, что не повезет другим. Даже если кто-то родился, там, например, б -б -б -б -б под знаком близнецов или овнов, но если у вас находятся личные планеты, Луна или Венера, или асцендент э в знаках земной или животной стихии, то вам помощь и удача придет обязательно. Для жителей Украины... 31, первое, первое, второе – это дни максимального внимания, максимальной осторожности по отношению к агрессии извне. Ну а теперь перейдем непосредственно к просмотру настроений каждого представителя знака зодиака. Еще важная информация в том, что в конце декабря может повториться какая-то ситуация, которая была ну, запоминающаяся для вас в конце прошлого года. Дело в том, что будет очень интересное соединение Плутона, Венеры и Меркурия, которое было ровно год назад. Только на то время была ретроградная Венера, а сейчас ретроградный Меркурий. Знаете, как будто идет откат, возврат к чему-то прошлому. Для кого-то это было значимое событие, для кого-то нет, но тем не менее оно может повториться. Знаете, такое некоторое дежавю может произойти. Скорпионы. Значит, что тут у вас? У вас будет активно третье поле, третье у вас связано с какими-то короткими поездками, очень много будет общения, всем будет хотеться с вами пообщаться, увидеться с вами, поговорить, поделиться. В основном это будет касаться близких родственников. Также это могут быть какие-то краткосрочные поездки, командировки. И также очень много будет переписок. Возможно, она даже будет как-то связана с деловой тематикой. Тем более, тут еще интересно, вот эта оппозиция образовывается. Сейчас. Оппозиция к Плутону. Что ж такое... Оппозиция к Плутону, она всегда чем-то искушает. Но для вас здесь эта тема как-то может быть связана с границей, какими-то новостями издалека, делами издалека, дорогами. Ну, не знаю, что-то интересненькое такое будет. Знаете, такое ощущение, что многих из вас, вот как будто бы кого-то гнетет, кому-то не, ну, кому не дает покоя какая-то тема, связанная с чем-то дальним, дальними дорогами. И, или другой страной, ну вот как будто бы не можете расслабиться. И это не мировые процессы, это вот лично в вашей жизни может это происходить. Да, по самому празднику, поскольку Луна будет находиться в вашем символическом седьмом доме, доме партнерства, то это, конечно, могут быть изменения, во-первых, вашей партнерской среде, в вашей сфере. Можете захотеть поменять круг. Людей, с которыми вы собирались отмечать этот праздник, и также это намек на, на, на хлебосольность на человека такого, можете даже встретить такого человека, где-то в компании, но вот вам действительно было бы очень-очень хорошо не проводить этот год, вот знаете, со своими. Ну, со своей какой-то старой привычной компанией. То есть, хорошо, если в этой компании будет какой-то новый человечек. Вот этот новый человечек, он может обратить на вас внимание процентов. Ну, а вы на него. И с учетом, что аспекты Венеры очень серьезные, то есть шанс, что это может быть всерьез и надолго. Ну, для устоявшихся пар, то это просто могут быть какие-то интересные перемены может быть в вашем дружеском окружении. Может быть, у кого-то из ваших друзей или у кого-то из ваших партнеров могут произойти какие-то изменения. Но в любом случае, здесь по аспекту, который Луна находится в своем знаке, в Тельце, она здесь сильна. Ну, я думаю, что здесь будет что-то приятное достаточно. Еще, знаете, может быть такая тема, что, например. Ваши вот ощущение праздника будет зависеть от некоторых внешних факторов, которые связаны как-то с дальней дорогой, дальними странами, другой страной или с людьми издалека. Ну вот, вот некоторая может быть неуверенность. Но, но, запасайтесь положительными эмоциями, положительным настроением и с верой в чудеса и. Светлое будущее. Встречайте следующий 2023 год. Стрельцы вам покоя не дают деньги, финансовые вопросы. Очень сильное искушения в этом плане. Что? Что? Ну, судя по тому, что у вас продолжается активничать еще седьмой дом партнерства, то есть вы буквально сидите на своем партнере и говорите ему о том, что он должен больше зарабатывать, он может лучше зарабатывать, то есть вас финансовая сфера настолько сильно беспокоит, что она не дает вам возможности расслабиться и жить спокойно, и старайтесь решить свои вопросы, свои личные материальные вопросы посредством партнера, для тех, кто не в партнерстве, Могут думать о том, чтобы поменять работу. Потому что Луна находится где? Она переходит в ваш шестой дом работы. И да, у вас есть серьезные мысли, намерения, планы поменять. И это для вас очень хороший период. Конец года, начало года. Я думаю, что это хорошее очень время для того, чтобы улучшить свои финансовые перспективы. Ну, а сам по себе праздник, сам по себе день. Я думаю, что вы все равно будете находиться в каком-то таком предвкушении чего-то нового, чего-то приятного в своей жизни. Ну, здесь нет указания, прям с кем бы вам было бы лучше всего провести новый год. Но я думаю, что скорее всего это будет зависеть от того, ну, к чему или кому будет лежать душа. Скорее всего это будут люди, с которыми вам тепло комфортно, уютно, скорее всего, вот те люди, которых вы любите, а значит, те, которых вы хорошо знаете. У кого есть детки, то здесь идет стопроцентная привязанность к детям, и можно сказать, что даже дети вам доставят очень большое удовольствие, ну, или вы что-то для них такое постараетесь сделать. Ну, в общем, праздник обещает вам очень приятные впечатления. Ну, энергетически, по крайней мере, это так выглядит. Ну что ж, желаю вам хорошо провести старый год и встретить Новый год с хорошим настроением, чтобы все ваши лучшие желания, загаданные в этом году, обязательно сбылись в будущем, в наступающем.